Уход за питомцами, салон красоты для животных, дикая природа, питание и уход домашних питомцев, дрессировка, забавные и смешные животные, про редких животных, про хищников.